Здарова, ребята, с вами Шкипер, и сегодня у нас новый хоррор под названием Витсейдж. Ой, короче, комментарии почитал, да, посмотрел от разработчиков, а ребята все обещают, что игра довольно-таки страшная, то есть прям будет продержать. это первый хоррор на моем канале, и вообще на хорроры я ни разу не играл. Вот, игра более такая исследовательская, суть в том, что в этом доме... Некоторое время назад произошли страшные события. Вполне возможно, вот как раз вот в этом ролике в начале их показали. Я так предполагаю, что это именно они. Вот. И теперь будет всякая херня твориться в этом доме. В общем, привидения, это всякие призраки, еще что-то, с чем мы, конечно, повстречаемся. Игра в раннем доступе. Вот. То есть эта студия, не помню название ее. Там, там в начале написано, в принципе, можно будет почитать в стиме. Вот, это первый ее проект, соответственно, они хотят вот, пособирать все эти отзывы, так сказать, по этой игре, посмотреть, что, как, чё, чему Вот, поскольку игра страшная, я заранее сходил в туалет, надел памперсы, поэтому, надеюсь, ничего игре нашей не помешает, поэтому давайте аккуратненько начинать Страшно, сразу говорю Хорроры не играл никогда, но, говорят, это гораздо страшнее, чем фильм ужаса смотреть Что, поехали так, что, нам нужно обследовать? Открытая дверь. Ну, пойдемте сразу сюда. Почему бы не зайти? Стоп, что это у нас? Захватить, переместить. Так, если я захвачу. А, вот, так. Я могу мышкой взаимодействовать сюрьми. Хорошо. Могу. Блин, вот это все скрипит. Страшно. Зал прогресса. Этот зал своего рода выставочная витрина предметов, символизирующих ключевые этапы игрового процесса. Предметы будут попадать вам в руки разными способами, включая завершение главы. По мере прохождения этих предметов они будут автоматически появляться в зале прогресса. Ясненько. То есть какие-то у нас тут эти будут. Трофеи, так сказать. Так, что мы тут видим? Выключатель. Так, ну конечно света нет уже. Еще бы тут был свет. Так, ага, и так... с ящиками также можно взаимодействовать. А, и они автоматически закрываются. Да? Так, что-то тут лежит. Свечи. Свечи это стационарные источники света, которые могут заж... можно зажечь зажигалкой. Если вы попытаетесь двигаться со свечей в руке, она погаснет. Свечи горят достаточно долго, освещая локацию и помогая повысить психическую стабильность вашего персонажа. Ой, то тут какие-то, видимо, еще параметры есть, да? Я так подозреваю. Так, и могу ли я его... Что я могу с ним сделать? Так, изучить. И там изучить, и тут изучить. То есть, теперь я без вариантов должен куда-то ее поставить. Я правильно понимаю, куда я могу ее поставить? Так, кстати, ну-ка... Ага. Ой. Старайтесь не оставаться Надолго в темноте Так это что в смысле Что-то слева снизу у меня растет А это мозг мой да А вот смотрите время от времени Я так понимаю это датчик когда Мне становится хреново От того что я в темноте правильно я понимаю Думаю, что да. Так. Использовать зажигалку зажечь. Так, а, все. То есть, а, я навел, поставил. Так, так, так, так. Выходим. На свет. Так, shift у нас вроде как более-менее быстрее начинаю ходить. Здесь у нас что? Здесь ничего интересного. Это шкаф или дверь? Не ясно. Хорошо, поехали дальше. По игре, судя как говорили, нужно быть понимательным, искать всякие мелочи, какие-либо. Взаимодействовать. Это похоже на некую подставку под что-то, на ней ничего нет. А, ну да, то есть это на общий цифон. Еще один выключатель, разумеется, не работает. Окей, поехали вниз. Здесь вроде как ничего больше нет. Посмотрим, что у нас внизу. всего лишь телефон, всего лишь телефон, так, Здравствуй, Дуэйн, это Роуз, ваша соседка. Я понимаю, что уже поздно и знаю, что нередко волнуюсь из-за мелочей. Прошу прощения, но мне немного не по себе. Почти три недели я видела, что вы выходили из дома. Ну, все в порядке? Could you call me to могли бы вы перезвонить, просто 5. чтобы сказать, что все в порядке? Ну All все, right. до свидания. Bye -bye. Русского языка у нас нет э, по озвучке. Да. повесим трубку. Повесим трубку. Русского языка в озвучке нет, есть субтитры, что в принципе нас устраивает, да, я так думаю. Так, взаимодействовать. Сюда можно поставить свечи, окей. То есть нам нужно искать для начала свечи, чтобы не быть в темноте, иначе нам станет хреново, я так понимаю. Тут, в принципе, вроде как ничего полезного нет. Так, можно, да, открывать? Ага, шкафы можно открывать. Ох, какая музычка. Так, здесь я ничего не вижу. Можно присесть также, да, смотреть, что внизу. Так. Обалдеть, кто то прям слышно эти звуки, когда кто-то, кошмарные звуки. Довольно таки медленно открываются двери, нужно будет к этому привыкать. Но не думаю, что это такая уж большая проблема. Блин, никогда не играл в такого рода игры, ну видел пару раз, но сам. Пока вроде ничего жутковатого, слава богу, иначе я бы давно уже обалдел от страха. Так, что у нас тут? Больше, в принципе, не на что посмотреть, да, это какие-то картины, которые, с которыми, наверное, взаимодействовать тоже нельзя там. Так, изучить. Вращать, прекратить изучение. Угу, угу, То есть, ничего, я думаю, ее открыть можно. Тут такие звуки дикие, это обалдеть просто так ну это я так понимаю ничего здесь такого нет просто картина то есть ничего открутить я не могу да видимо да сейчас спой заблокировано ну что видимо нам туда Вот она как раз. Психическая стабильность. Психическая стабильность вашего персонажа влияет на ход игры. Так, долгое нахождение в темноте может снизить вашу психическую стабильность и повлечь за собой иные последствия. Психическая стабильность персонажа отображается в виде пиктограммы мозга в нижнем левом углу экрана. Если вы отчетливо видите изображение мозга, значит ваша психическая стабильность на критически низком уровне, и с вами может произойти нечто страшное. Пиктограмма, пиктограмма с изображением красного облака являя, появляется, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, также ведущей к снижению вашей психической стабильности. Ух, Да, теперь я понял. Мой персонаж сильно боится темноты, судя по всему. Разумеется, света во всем доме нет. Вообще не ясно, что я тут делаю. Опа. Вот это да. Одну лампочку нам все же удалось включить. Хорошо. Весь дом ходит ходуном. Нет, если я не хочу, я пойду туда. Так это здоровенный замок какой-то, походу. Это даже не дом. Твою мать. Паранормальное явление. И угу. вот. Начинаю подходить к самому интересному. Паранормальные явления происходят произвольным образом на протяжении всей игры. Научитесь запознавать паранормальные явления, так как они могут замедлить ваш процесс и катастрофически понизить вашу психическую стабильность. Состояние психики вашего персонажа влияет в свою очередь на количество паранормальных явлений. Так, и что смысл? Вот, например, я пойму, каким образом мне кто там стучит? Так, тут. Ага, игровой контент content that we're on you. Today the weather is going to be absolutely flawed. No finish position. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us, and we're gonna have Лампочки. Лампочки можно использовать, чтобы починить сломанные светильники или лампы. Отлично. Отлично. То есть я могу починить эту лампочку. Хорошо. Так... Заперто Вам понадобится ключ от подвала. Нет, лучше я полезу наверх. Отлично. То есть здесь я включаю свет. Самая светлая комната. Надеюсь, здесь не так страшно. Фух. Нет, атмосфера вообще обалденная. Плюс это это музычка, так даже не Туалетная бумага, да, и это туалетная бумага, я, я так думаю, да? Ее мне нужно очень много. Так, где-то вот. Так, это у нас палочки даватные. Ну, нам они точно нужны. Я не понимаю, эти предметы в будущем будут полезны, нет? Таблетки помогают восстановить психическую стабильность вашего персонажа. Они критически важны Для вашего выживания Когда ваша психическая стабильность Достигает критически низкого уровня Восстановить ее можно только С их помощью Так, то есть например А, вот инвентарь, да, я так понимаю Что это было? Ага, все, отлично Теперь я понял, как Давайте откроем Чё, Не зря же она открылась Наверняка там что-то есть для нас интересное Ничего интересного. Так, так я уже встал. Прыгать я не могу. Стало быть, это все. А, mm -hmm. дают эту дверь пройти теперь в итоге, да? Давай, закроем. Кто-то здесь явно ходит. И посмотрите, что это за... Очень странного рода каких-то когтей. Так, там уже становится жарко. Ну, ничего. А, так, так. Ивупрофен. Это нам не нужно. Идем дальше. Ой! Я что, дурачок? А, с двух сторон типа можно подойти, понял. Сколько тут дверей? Просто огромное количество дверей. Ой, хорошо работает. Ну что, потихонечку включаем свет. Во всем доме, наверное, очень... До хрена придется платить за электричество. Фух. Работает. Что мы тут можем найти? Ничего пока нет. Так, это свечка. Я могу ее сюда поставить, да? Отлично. Во всякий случай. Если вдруг какие-то проблемы возникнут. Рыться в сумках нельзя. И... Твою мать. Что это за хуйня? Тихо, блять. так закрываться <свист> страшно <свист> <свист> да довольно таки страшно так ну здесь я так понимаю ничего нет внутри или что ну вот я возьму например ее что я отодвигаю я ничего не могу сделать кстати Ясно. Ну, игра находится в равном доступе, да? Опять же, повторяемся. Мы, судя по всему, граф Дракула. И какого хера мы это вообще боимся? Но того не стоит. Как же медленно открываются некоторые двери. Очень темно. Не... Так, стоп, что это? Что это? это? Просто закрыть дверь, да? Два нет так, у нее становится херово. Да я бы сейчас херово тучу успокоительных бы лучше сожрал. И все. Чтобы не париться абсолютно. Ой. Ой, мне.. Сейчас, сейчас мне должно быть нормально, да, независимо от всех стрессовых ситуаций. Так, я так понимаю, я могу еще сюда? Отлично. Отлично. О, еще. Отлично, еще. Все, у меня куча обезболивающих. Зажигалки. Зажигалки используются для небольш... как небольшой источник света во время ваших продвижений по дому. И их хватает только на ограниченное время. Они не могут нейтрализовать стрессовое воздействие на психику. Нахождение в темноте а с горячей зажигалкой будут понижать психическую стабильность вашего персонажа. Зажигалками можно также зажигать свечи. Okay. так, значит зажигалка ценная вещь, мы, пожалуй, ее тоже положим сюда. Сюда нельзя положить, да? А ключевых предметов еще нет, значит какие-то ключевые предметы еще будут ну, нужны мне, да, в процессе. Так, например, вот я взял, я не могу на... вызвать меню и положить его. Значит, так, ключевые предметы как-то отдельно мне будут попадаться по всему как-то не смотреть, не имеет смысла такого, да? Так, здесь мы все исследовали. Ага, вот сейчас все включен. А, наоборот, наоборот. Так, че, что ничего хреново опять. Сейчас постоим. Постоять надо немножечко при прийти в себя слегка. И мне, и этому персонажу, как бы. Блин, я только -то что -то таблетку сожрал, ее что? А вообще типа бесполезно, когда у тебя что зау тут... Здесь что-то есть, ребята. Так, у нашли есть снуд изображающий панду. Глава Люси, вероломный друг. Звук пропал. Возможно, это. Это был ключевой предмет. Да. То есть, когда мы подходим к ключевым предметам, возможно. Ой-ой-ой. Детская комната, которая выходит сразу же. Почему-то именно через гардеробную. интересно. Либо тут два входа. Так. Э -э -э, стоп. Тихо. Тихо. Тихо. Так, как я, кстати, могу взять зажигалку ту же самую? Да. Ага. А, а, это.. Потушить. А, ну просто пока убираю, да? Ок. Света тут нет. А, сохрани. Ух! И уже сохранились. Уже хорошо. Ой, все, свет есть, ребят, так можно вообще не париться больше. Какой, какая черепашечка симпатичная. Ага. Так, тут наш шо, шкафчик для одежды, да? Ага. Ничего такого. Так, ничего такого, все нормально. Просто одежда. Так, стоп. Это что? Опа-на. Мо... Иди в задницу. Это же, это же не полы-то ходят, ну, хоть прикалываться. Так, при, пока прихожу в себя, заодно открою все эти шкафы. Посмотрю, что же тут есть. Да ничего, наверное, Да еще походу нету, да? Интересного. Так, закрываем обратно. Так, надо все-таки. Перегорел, да? Я туда не пойду. Я пойду лучше сюда. Так, ну это выход, да? Здесь мы уже были. Так, мы проходили сюда, мы не были там. В ванной мы были. Надо зайти, посмотреть, что у нас здесь. Какой же здоровенный дом охренеть. Свечи мне обязательно так, так сказать. Я понимаю, свечи можно взять с собой. Хорошо. Так, свет. Отлично. Блять. Где нахуй свет? Пизду. самому умереть можно. Сидя за компьютером, не говоря что персонажи. Лампочек нет, ничего нет. Так, стоп, я где-то оставлял свечку, а по-моему ванной. Ванной свечка точно не нужна. Мы... Или это было не ванной? Это было не ванной. Где это было? Так, а выкрутить мы сможем лампочку откуда-нибудь? Например, отсюда опять же. А, нет, не могу, да? То есть, если вернул, все. Соответственно, нужно еще думать по поводу того, куда какие лампочки ставить. Окей. Да вот свечка была. Все хорошо. Забираем свечку. Отлично. Поехали. Так, там будет быстрее пройти. Я вам сейчас покажу. Мы где самые умные, что ли? Так нормально, нормально безопасности. Так берем зажигалку. Да в смысле? Да как поджечь эту свечку? Что за прикол? А, все, нормально, отлично. Так, возвращаем. Что-то в итоге ни хрена толку, потому что он больше слепит. Он вообще мне мешает. Так, ладно, нам нужна зажигалка обратно. его ни хрена не видно. Так, конечно же, запер. Тут была маленькая комната. Отсюда че? Какой-то неесте... неестественный звук, да? Плюс, это спуск, нет, это не спуск у нас. так, еще раз заходим, смотрим, вот здесь неестественный шум, или это, типа, какая-то вентиляция? Не ясно. Но ясно то, что здесь нет ничего больше, да, из того, что мы могли бы увидеть. Ключей у нас пока никаких не нет. Окей. Так. Ну, здесь мы все исследовали. Нужно идти туда. Это часы! Я уже штаны Часами ничего не могу сделать, да? Так, комната. Какого-то тинейджера, судя по всему. Конечно же, нет. Так, тут ничего полезного. Это какая-то очередная падочка неинтересная. О, этими меня уже не испугаешь, ваши А, ну вот, да, это проход душевые, я понял. М. Часы Это были часы Все в порядке, не нервничаем Открываем очень много шкафов В итоге ничего не находим Тупо интересно, это вообще нам в будущем пригодится Или тут, поскольку на в раннем доступе И как-то еще не все заполнено Вот что интересно тут тот же звук идет откуда-то отсюда я ничего не могу здесь найти да? тут ничего не вижу все ладно надо отсюда уходить так что получается верхние этажи мы исследовали полностью Сейчас Посмотрим. Здесь. А, угу. Долго нажимаешь, получается и то и то. Так, не свечи, газету, которую мы не можем подобрать. Коробки ничего нет. Все отлично. Идем. Здесь мы посмотрели, все что могли. Свечка получается кончается или нет? не сказал бы, сука, Блять. ладно все успокойся, развопился, так и дверь, да закрыта была, еще подвала я так и не нашел, но вот тут где-то есть спуск вниз, который изначально не пошел, вот он собственно, Что, Зайдем. А, заперто. Так, все, свет хотя бы свет включили на той стороне. Так, что-то мы здесь упустили, значит. Надо искать. Мне кажется, знаю, что мы где упустили, но я пока еще не понял, как нам это разбить. На втором этаже, в комнате у девочки, можно было взаимодействовать с каким-то предметом. Так, это она, да? Вот здесь, в шкафу. Вот. То есть нам. Может, нам надо взять что-то тяжелое? Так, Tab удерживает открыть инвентарь. Странно. Наверное, нужно что-то потяжелее. Чем же потяжелее мы можем попробовать ударить по этой стене это интересно стул взять нельзя да тут есть какой-то тут явно как будто с чем я взаимодействую здесь вот взаимодействовать то есть я могу здесь с чем-то взаимодействовать, но как мне это сделать? С разгона я же не могу врезаться у нее, правильно? Так, подожди, а почему, когда я беру вот это? А, нет. Уже пропало. А, стоп. Вы не можете, я не могу это использовать здесь. А где я могу это использовать? Ой, загадка. Тоже у меня загадка. Ладно, надо еще раз осмотреться. Нет, нахер. Я лучше. Так, отсюда мы выходим. Здесь мы уже все смотрели, правильно? Так, здесь мы ничего не нашли. Здесь нашли таблетки. Больше, собственно, здесь ничего и нет. Правильно? Правильно. Никаких дверей ничего. Отлично. Так, отсюда мы выходим. Ладно, мы были. Здесь только что закрылась дверь очень странным образом. Здесь мы тоже ничего нового найти. Нет. Опа. Так, допустим. Вот здесь также ни хрена нет, да? Ну, изучить, да, это понятно. Шампунь. А, меня зажигал, прям, мне меня зажигалка, мне страшно. А! А, не могу, да? Я думал, могу. возможно в открытых коробках кстати говоря что то есть правильно есть такая вероятность музычка такая Тающее. И она заканчивается. Но! Ничего серьезного. Интересно, где-то мы что-то пропустим? Твою мать, ты часы. Эти часы раздражают меня. Где таблетки мои? Хочу сожрать таблетку. Я буду ходить с зажигалкой и таблетками. Все. Может их... Как их вырубить? Черт, матерь эти часы. Фух. Что же мы где пропустили? Мы где-то что-то... Ясно. Такое ощущение, как будто у нас ограниченное количество времени. И со временем это все... Перестанет работать, или как? Так, ладно, ребят, предлагаю сейчас закончить на этом серию, потому что, так сказать, введение, посмотрели, заодно оценили графику, обстановочку. Вот, я тоже... Блин, казалось бы, какие-то звуки, но было очень страшно. Кто здесь? Показалось. Вот, ребят, если понравилось, буду продолжать снимать. А, понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии, потому как вам эта игра... Всем до следующей серии Счастливо